Привет, народ! Вещает Антон. Автопром продолжает удивлять всех любителей машин каждый год, но мало кто задумывается о том, что в сфере игрушечных тачек тоже происходит много всего интересного. Сегодня я покажу вам невероятные модели реальных машин, которые перевернут ваше представление об игрушках. Хотя назвать их игрушками у меня, честно говоря, даже язык не поворачивается. Короче, вам понравится. А пока по традиции жду от вас лайка, подписки на канал и прожатого колокольчика. Ну а как иначе? С вас все это, а с меня качественные подборки и конкурс в конце видео на 1000 рублей. Договор? Ну тогда усаживайтесь поудобней и приступаем к делу. И первой топовой тачкой будет, пожалуй, одна из самых известных и любимых марок из всего автопрома – Феррари. А если точнее, то Ferrari 250 GTO – автомобиль класса гран-туризма, который производила компания Ferrari с 1962 по 1964 год для участия в гонках FIA категории GT3. Если вы впервые слышите или видите эту тачку, это неудивительно. На секундочку, первая такая машина продалась за 18 тысяч долларов, в то время как последняя – почти за 49 миллионов долларов. Неплохо так, согласитесь. Как ни крути, выпуск в 36 машин делает свое дело. Нам же пока остается просто наблюдать за ней по видео. Хотя я этому не огорчаюсь, ведь машина реально красивая и необычная. Ну, каким бы был бы выпуск по крутым машинам, безобожаемые во всем мире марки грузовиков MAN. Поэтому встречайте MAN TGX – крупнотонажный грузовой автомобиль, выпускаемый компанией с 2007 года. В 2008 и 2021 годах автомобиль на секундочку получил премию «Грузовик года», поэтому даже на текущий момент, на этот самый год, машина реально достойна уважения. Эта моделька была выполнена в ярко-красном цвете и в точности повторяет оригинал. Не знаю, как создателю удалось сделать ее настолько правдоподобной, но работа определенно заслуживает лайка. Очень хотелось бы увидеть ее еще и вживую». А теперь я покажу вам Fiat 600, городской заднемоторный итальянский автомобиль, производившийся с 1955 по 1969 год. Фабрика Мира Фиори выпустила 2 695 197 экземпляров. Продавалась по цене 590 тысяч лир, что считалось очень даже недорогим вариантом. Данная машинка само собой не настоящая, зато она полностью за исключением езды повторяет этот самый оригинал. Делать с ней можно вообще что захочешь. Открывать двери, капот, настраивать двигатель с прочими деталями, в общем заботиться как о родной. Очень клевая работа, которую вам нужно было увидеть. На очереди идет Porsche Carrera PSR. Довольно старенькая, но удаленькая модель, которая в первую очередь берет своим необычным внешним видом. Вернее, как необычным. В первое время он был более чем привычен, но вскоре из-за ряда рестайлингов данный экземпляр стал тускнеть на общем фоне. И единственный вариант, при котором я обратил на него внимание, это такая вот игрушка. Не знаю как, но она открыла мне глаза на данную машину. Я стал находить ее особенный какой-то, внутренне богатый и действительно интересной. Выглядит Porsche очень красиво. Весь такой аккуратненький, светлый и приятный. Трудно описать словами, что я сейчас ощущаю. В любом случае, напишите в комментарии, если согласны со мной. Кстати, вот что-что, а заднюю часть ребята из Порш всегда умели делать зачетно. И так сказать, на все времена. За это респект. А это клевый Форд Торино 380. Какого именно он года, мне тяжело определить, но думаю, что где-то около 70-го. Такая модель машины получила множество клевых фишек, о которых не терпится вам рассказать. В первую очередь это возможность открывать капот и менять внутри него комплектующие. Да-да, вам не послышалось, менять комплектующие в игрушке. Правда, для этого иногда придется и разбирать другие элементы, но сейчас не об этом. Короче, машинка – настоящий конструктор для взрослых, которые не хотят ездить на больших тачках и предпочитают что-то подобное. У меня никогда не было ничего такого, поэтому надеюсь, что скоро что-то из такого поступит в продажу». Mercedes-Benz LP – семейство крупнотоннажных грузовых автомобилей компании Mercedes-Benz. Чаще всего их называют по-немецки кубиш-кабин, имея в виду квадратный внешний вид кабины. То, что вы сейчас видите, является моделью LP 1632 – 16-тонным грузовиком мощностью около 320 лошадиных сил. Само собой, я сейчас не об игрушке, но ее списывать со счетов раньше времени я бы не стал. По одному внешнему виду я уже догадываюсь, что она что-то скрывает. Что-то крутое и очень интересное. На очереди потрясающая тачка. Настоящий американец, который заставляет биться сердечком многих автомобилистов. Я сейчас говорю о «Мустанге», а если точнее, то о модели 2020 года. Совсем новенький экземпляр и уже такой красивый. С ярко-красным цветом, фирменными белыми полосками, добавляющими ему непередаваемой атмосферы и множеством иных деталей, которые есть в оригинале. Очень жаль, что такая машинка не является радиоуправляемой, потому что мне капец как хотелось бы увидеть эту модель на треке. Советский и российский автомобиль повышенной проходимости. Внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года. Уже догадались, о чем идет речь? Ну, конечно же, о чем еще? Это «Лада». «Лада Нива», выполненная в масштабе 1 к 18. Кто-то скажет, что маловато, но я так не считаю. По мне «Лада» очень компактная и красивая. Как декорация и вовсе зайдет в любую квартиру. Поставил себе на полочку и кайфуешь при каждом взгляде на машинку. А зеленый цвет, который для нее подобрали, мне кажется, что выбрали не случайно. Как-никак он успокаивает и расслабляет. Вот такая многоходовочка. Теперь предлагаю немного поговорить о такой машине, которая не оставляет равнодушными на дорогах не только мужской, но и в особенности женский пол. Это, конечно же, из-за ее внешнего вида. Правда, данная конкретная вариация скорее подойдет мужчинам. Все-таки Defender какой-то такой, ну вы понимаете, массивный, суровый, проходимый и надежный. Тут минимум декорации и максимум практичности. В какое-то время на таком могли отправляться в любое путешествие и не думать о дорогах. Сейчас же есть и другие, куда более адаптированные варианты. Поэтому такую машинку куда лучше будет оставить на полочке. К тому же она четко разрисована и в целом выполнена на ура. Название следующего автомобиля я, признаться честно, не знаю. Но Это какая-то военная тачка, которая выглядит ну капец какой суровой и крутой. Сразу вспоминаются фильмы, где такой транспорт водили самое главное по армии или чему-то подобным. В общем, все, что я о ней знаю, так это масштаб, в котором ее выполнили. Он один к восьми. То есть машинка довольно габаритная. Хотя видеть такую модель маленькой даже было бы как-то нелепо, если честно. Сверху у нее установлена пушка, все такое прямое, острое, что даже ездить на ней страшно, не то что вставать у нее на пути. Работа очень крутая, а ее врагам крупно не повезло. Ну куда же? Ну куда бы мы с вами пошли в выпуске про топовые машины без той самой Бугати? машины, которая являлась рекордсменом по скорости во всем мире. Это выполненная в масштабе 1 к 12 Bugatti Широн» 2017 года. Хотя смотрю я на нее и совсем не ощущаю разницу по дизайну в 4 года. Кажется, будто она вообще была взята из будущего. У вас такого нет? Ну, короче, главное, что машинка красивая, а на цифры можно забить. Я такого мнения. Как многие из вас могли знать, двигатели в таких карах зачастую ставят сзади. Так вот в игрушке позаботились об этом настолько, что теперь владелец может снять заднюю защитную раму и понаблюдать за всем поближе, потрогать и все такое. По-моему, клевое решение. Харли Дэвидсон Boy Круизный мотоцикл с V-образным твином и цельнолитыми дисковыми колесами. Разработанный Уилли Дэвидсоном и Луи Нетцем, Харли Дэвидсон построил прототип «Фэтбой» в Милуоки для ралли Дейтона Bike Week в Дейтона Бич в 1988 и 1989 годах. Позже эту модель также адаптировали, но сейчас не об этом. Главное, что эта марка является поистине легендарной. Поэтому мотоцикл, пусть даже игрушечный, просто не могли сделать недобросовестно. Это заметно уже с первых кадров осмотра внешнего вида. Вы только взгляните на эти детали. На двигатель, на трубы, всякие соединения, сиденья и тому подобное. Как будто взяли настоящий мотик, уменьшили в несколько раз и поставили на полочку, ей-богу. А сейчас я покажу вам Лада 1620 или же ВАЗ 2106, как вам удобнее. Лично мне вот вообще проще называть ее «Жигули». Говорить, что это советский седан и тому подобное, думаю, бессмысленно. Все мы с вами понимаем, что это за авто. Поэтому просто предлагаю насладиться внешним видом этой игрушечной модели. Ее сделали относительно маленькой, в масштабе 1 к 18. Черного цвета, с клевым красным салоном. Кстати говоря, салон тоже очень четко прошили. Тут и внешний вид, и внутренний, будто с иголочки. Хочется увеличить игрушку, сесть в нее и уехать в закат. Ну а если серьезно, то как бы я не любил наш автопром, игрушка получилась реально достойной. Я бы такую даже себе купил. Ну, понятное дело, что никакого выпуска не получилось бы без Бигфутов. Поэтому я приготовил для вас очень классный Ford F-250. Нет, я сейчас не об обычном Форде. Конечно же, я о том, что взяли кузов этой машины, нацепили на огромные колеса, как они умеют переделали всю внутреннюю кухню, и получилось такое чудо. Лично у меня сразу пролетел флешбэк из детства, когда я играл во что-то подобное. Что-то имеющее отсылки к ретро-стилю, и в то же время современное. Очень необычная работа, мне она очень зашла. Кстати, напишите в комментарии, нравится ли вам бигфуты. Стоит мне их добавлять больше, или это только мне заходит? Дача 1300 – семейство автомобилей, выпускавшихся румынским автопроизводителем. Число 1300 в названии говорит об объеме установленного двигателя. Первая собранная дача 1300 покинула завод 23 августа 1969 года. 21 июля 2004 года последний седан под номером 1 959 730 вышел за пределы завода в румынском городе Миавени всего за месяц до 35-летнего юбилея с начала выпуска. Так вот, грустная история поджидала эту малышку. В целом машинка мало чем примечательна, ну, то есть она довольно-таки рядовая, со стандартным кузовом и привычными всем нам чертами. Единственное, что делает ее более заметной, это красный цвет. А так, клевая коллекционная тачка, которая мало когда станет вашим любимчиком. Увы и ах. Ну и последняя на сегодня машинка является настоящим произведением искусства среди игрушечного автопрома. Суть заключается в том, что обычные люди создают просто что-то похожее внешне и редко запариваются над салоном. Здесь же, в этом Lexus LX570 создатели продумали буквально все. От идеально скопированного внешнего вида до салона, в котором учли каждый шовчик и каждую детальку, имеющуюся на оригинале. Установили реальные фары, сделали открывающийся капот, багажник, двери, да что вам угодно. Короче, создали реальную машину в малых размерах. Добавь они сюда еще и радиоуправление, цены бы ей не было.